Друзья, это очередное Немиркин видео. Огромное спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Итак, давайте продолжим. Случалось ли вам, что идеальная дружба превращалась в плохую? Вы были лучшими друзьями, но теперь вы даже не разговариваете? Дружба меняется со временем. Некоторые дружеские отношения укрепляются и углубляются, или же они могут развалиться и стать токсичными. Если дружба становится токсичной, это может быть связано с тем, что люди меняются, личности начинают различаться, и это может привести к тому, что вы и ваш друг не будете ладить друг с другом так же хорошо, как раньше. Учитывая это, вот семь признаков того, что ваша дружба стала токсичной. Первый. Вы не решаетесь поделиться с ними хорошими новостями. Вы боитесь или не решаетесь поделиться хорошими новостями со своим другом? Считаете ли вы, что лучше держать хорошие новости при себе? Одна из причин, по которой вы можете сдерживаться, заключается в том, что вы замечаете, что они завидуют вам, вместо того, чтобы радоваться за вас. Ваш друг завидует, что то же самое не происходит с ним. Чувство ревности может возникнуть, когда они воспринимают ваш успех как свою неудачу. Или же ваш друг ищет способы превзойти вас и предпочитает похвастаться собой, когда вы сообщаете ему свои хорошие новости. Это заставляет их чувствовать, что они выглядят лучше вас. Ни то, ни другое не является хорошим настроем для здоровой дружбы. Во-вторых, вам некомфортно рядом с ними. Вы держитесь рядом с ними на страже. Вам неловко высказывать свои мысли? Ваша нерешительность в выражении своих мыслей – еще один признак токсичной дружбы. По мнению психологов Сьюзен Хайтлер и Шерон Ливингстон из журнала Psychology Today, хождение в скорлупе вокруг друзей – признак того, что ваши отношения изменились в худшую сторону. Ваш друг может быть очень критичным или взорваться на вас, если вы скажете что-то не то. Они могут защищаться, когда вы с ними не соглашаетесь. Это приводит к тому, что вы становитесь очень осторожны в своих словах и поведении рядом с ними. В-третьих, пребывание рядом с ними вызывает у вас стресс. Знаете ли вы, что токсичные отношения могут вызывать физический стресс? Токсичные дружеские отношения могут нанести вред как вашему телу, так и вашему разуму. По мнению Гитлера и Ливингстона из журнала Psychology Today, Одно из многих преимуществ хорошей дружбы заключается в том, что она укрепляет вашу иммунную систему, а токсичная дружба делает все наоборот. Стресс и беспокойство от общения с токсичным другом могут вызвать головную боль, физическую слабость и боли в желудке. В-четвертых, ваша самооценка снижается. Сомневаетесь ли вы в своих способностях так, как не сомневались раньше? Голос вашего друга в вашей голове указывает на все ваши недостатки. В статье из Strive Global Life» коуч Келли Рудольф объясняет что токсичные друзья начинают снижать вашу уверенность в себе. Они атакуют вас своими словами и находят мелкие способы оскорбить вас и вывести из себя. Когда вы знаете кого-то долгое время, они знают на какие кнопки нажимать, и своими постоянными оскорблениями и грубыми комментариями заставляют вас чувствовать себя ниже собственного достоинства. Пятое. Вы не можете вставить ни слова. Ваши друзья тратят много времени на разговоры о себе и никогда не спрашивают о вас. Согласно статье из журнала «Опра», дружеские отношения с дисбалансом в общении могут стать токсичными, потому что это заставляет вас чувствовать, что вас не слышат. Важно иметь равный баланс в общении. Например, когда вы даете советы и просите о помощи. При дисбалансе вы можете почувствовать, что ваши потребности постоянно преуменьшаются в пользу потребностей вашего друга, когда разговор всегда возвращается к ним. В-шестых, вы чувствуете себя истощенным. Есть ли у вас друг, который истощает вас больше, чем заряжает энергией? Если у вас есть друг, который всегда находится в центре драмы или переживает эмоциональный кризис, это может истощать вас. Вы можете обнаружить, что немедленно утешаете своего друга, даете ему советы и оказываетесь в роли своего рода психотерапевта в качестве его друга. Если вы постоянно оказываетесь плечом, на котором можно поплакать, это может привести к тому, что вы будете чувствовать себя подавленным и вымотанным из-за их высоких эмоциональных потребностей. И в седьмых, вы чувствуете себя использованным. Ваш друг звонит вам только тогда, когда ему нужно что-то сделать, например, подвести или помочь с домашним заданием. Не кажется ли вам, что иногда они используют вас в своих интересах? Если друг просит о помощи, и вы готовы ее оказать, это совершенно нормально. Но если это единственный раз, когда ваш друг обращается к вам, это говорит о том, что он просто использует вас и не дорожит вашей дружбой. Как вы думаете, есть ли у вас такие друзья? Пропустили ли мы какие-либо другие признаки токсичности между друзьями?